двигаться вперед сквозь время и обстоятельства меня поддерживает тепло семьи и дома Альтопрофиль. Профиль создаем тепло и уют вашего дома Друзья всем огромный привет я думаю каждый сталкивался с такими петлями используется вот такая вот МДФ либо опилки спрессованные и постоянно петли получается вырываются и вот остается вот такая вот фигня здесь. Я не знаю, для меня кажется, починить это ну, гораздо проще, чем на самом деле это может быть показаться. Сейчас я покажу вам отличный способ, который делается за 5 минут. Ну, вернее, делается 5 минут, но потратите время немножко побольше на высыхание. Первое, что мы сейчас с вами сделаем, уберем вот эту всю труху. Она нам не нужна. И вот здесь вот тоже, видимо, трещина уже есть. Ее тоже лучше сразу, наверное, убрать. А Теперь нам надо закрыть чем-то вот это отверстие, вырезанное под петлю. Можно, конечно, залить полностью и потом высверлить. Но зачем мучиться, если можно просто залить, подобрать какую-нибудь форму похожую. Я вот, например, вот от пасты ГОИ баночку нашел, она прям идеально остановится сюда. Сейчас мы его в пакетик завернем. Теперь берем эпоксидную смолу двухкомпонентную, пластику и стакан и смешиваем ее 9 к 1 по объему 9 миллилитров я набрал и теперь нужно 1 миллилитр отвердителя Хорошо перемешиваем. Можно чем-нибудь досыпать какую-нибудь порошочку сюда цемента, можно как для абразива сделать. Но я думаю, что здесь нет, нету смысла. Оставляем. Время жизни здесь полтора-два часа. И, естественно, все теперь заливаем смолой. Все хорошенечко залили и теперь оставляем это на 24 часа. Для вас это пройдет прямо одна секунда. Шло ну, 24 часа. Мы теперь убираем нашу содержимое. Можно, конечно, и подзакрасить, можно так оставить. Ну, кому как нравится. В общем, два слоя покрыла, оставляю сейчас высыхать. Конечно, можно всю покрасить, но такой сдачи у нас не стояла. Теперь плотненько прижимается. Я думаю, теперь это прослужит гораздо дольше, чем на заводском было. Ну, конечно, чуть-чуть немножко видно другой краски, да, что мы здесь покрасили. Можно полностью освежить весь шкафчик, и никакой разницы вообще не будет, и будет все классно. Я думаю, идея полезная, кому-нибудь пригодится, надеюсь. Вам всем спасибо, пока, до новых встреч.